Доброго всем дня! Мы семейная пара Косоловских из города Якутска. Мы приехали сегодня на тренинг на озеро Байкал. Мы попали в ту команду, которая сегодня идет вперед и ведет за собой других людей к успеху, к зарабатыванию хороших денег. Мы приглашаем всех принимать в таких тренингах участие. Это те тренинги и те знания, которые нигде в другом месте не получишь. Будьте успешны вместе с нами!